Здравствуйте, меня зовут Михаил. Наша организация производит вспомогательное оборудование для людей, которые работают на выездных объектах, занимаются изготовлением мебели и монтажом межкомнатных дверей. Если на вашей даче или квартире идет ремонт, то вы не ошиблись, когда нажали на просмотр этого видеоролика. Мы снимаем эти видеоролики для того, чтобы каждый из вас оказался на новом уровне. А чтобы это реально случилось, вы должны нам в этом помочь. Во-первых, поставьте класс к этому видеоролику. Во-вторых, подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить интересные новости. И оставьте свое мнение о нашей продукте в комментариях. Видео снято специально для сайта SIF Market. Итак, поехали. Сегодня у нас обзор верстака второй профессиональной версии с продольным т-треком. Выпускается в двух размерах. Это ширина шириной столешницы на 550 миллиметров и шириной столешницы на 480 миллиметров. На сайте у нас так и маркируется Pro 2 550 с продольным т-треком и Pro 480 с продольным т-треком. В сложном состоянии столик очень компактный, его длина составляет 1 метр. Ширина 550 мм, есть еще версия на 480 и высота всего 76 мм. Для того, чтобы раскрыть столик, нам необходимо повернуть два фиксатора. Один фиксатор находится с этой стороны, другой фиксатор находится с другой стороны. В разложенном состоянии столик составляет 1,40 м, ширина столешницы без изменений 550 мм и высота 865 мм, как и все столы нашего производства. На этом столе можно полноценно пилить и фрезеровать. Из столешницы изготовлена из ламинированной и влагостойкой фанеры фирмы «Свеза», что положительно сказывается на скольжении заготовки при ее обработке. Благодаря сбалансированному каркасу из алюминиевого профиля 40х20, толщина стенки 2 мм и стальным пластинам усиления с нашим логотипом на перекрестии ног, мы получаем колоссальную устойчивость стола. На одной из пленных столешниц имеется вкладыш фигурной формы и предназначен он для монтажа пилы. На второй половинке есть вкладыш под фрезер. Благодаря вкладышам смена инструмента происходит буквально за считанные секунды. А благодаря его фигурной форме можно обрабатывать деталь как вдоль стола, так и поперек. Для этого необходимо всего лишь открутить 4 винта и перевернуть вкладыш в нужное положение. В продольный Т-трек можно установить каретку и работать с транспортиром. Также отлично подходит для крепежа вспомогательного оборудования. В поперечной Т-треке устанавливаются линейки для быстрого позиционирования параллельного упора. При помощи расширителей вы можете увеличить рабочую зону стола. Это отлично подойдет для сбора дверных коробок или рамок. К столу можно заказать колесную базу. Она служит для транспортировки ящиков с инструментами. Особенно полезно будет для людей, которые занимаются сборкой мебели или монтажом дверей. Так как именно у этих людей, которые оказывают такие услуги, достаточно большое количество инструмента с полным списком дополнений вы можете ознакомиться у нас на сайте. Все ссылки будут в описании под видео. Давайте подведем итоги, что вы получаете при покупке второй профессиональной версии. Это мобильность, компактность, универсальность. Мы используем только качественный материал, надежный и проверенный производитель годами. И это подтверждают наши клиенты. Контроль качества на всех этапах изготовления. Если вам необходима профессиональная консультация по нашему продукту, мой номер телефона вы сейчас видите на экране.